Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить зеленые помидоры по-грузински на зиму. Хозяйки часто сталкиваются с вопросом о том, как и куда применить этот продукт. Конечно, зеленые помидоры в свежем виде непригодны для пищи, а вот консервация просто создана для них. И сегодня я расскажу, как приготовить из зеленых помидоров отличную закуску. Для ее приготовления нам понадобится зеленые помидоры 1 килограмм, морковь 1 штука, перец горький 1 штука, чеснок 1 головка, соль 1 столовая ложка, сахар 2 столовые ложки, уксус 3 столовые ложки, вода 700 мл. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что готовим начинку. Для этого в блендере или мясорубке измельчаем морковь, перед чеснок. Помидоры разрезаем пополам, но не до конца и закладываем в разрез начинку. Начиненные помидоры укладываем в банку. Потом готовим маринад. Кастрюлю с водой ставим на огонь и добавляем соль, сахар и уксус. Когда маринад закипит, заливаем помидоры. Банки с помидорами стерилизуем в течение 15 минут.